Улица Волхонка, 15. Собор Покрова Пресвятой Богородицы Нарву. Храм Василия Блаженного. Красная площадь, 2. Казанский собор на Красной площади. Никольская улица, дом 3. Церковь, Троица в Никитниках, Никитников, переулок, дом 3. За монастырь, Никульская улица, дом 7. Церковь Софии в Средних Садовниках, Софийская набережная, 32. Церковь Малого Вознесения, Большая Никитская, дом 18. Церковь воскресенье в Кадашах. Второй Кадашский переулок, дом 7. Церковь святого Владимира в Старых садах. Старосадский переулок 9. Церковь Гавриила Архангела, Меншикова башня. Архангельский переулок, 15. Знаменский монастырь, улица Варварка, 8. Богоявленский монастырь, Богоявленский переулок 4. Ивановский монастырь, Малый Ивановский переулок, Дом 2. Константинопольское подворье, Кропивинский переулок, дом 4. Сретенский монастырь, улица Большая Лубянка, 17. стел Святого Петра и Павла, Милютинский переулок, 18. Высокопетровский монастырь, улица Петровка, 28. Храм Сергея Радонежского в Копивках. Крапивский переулок 4. Храм Рождества Богородицы в Путинках. Улица Малая Дмитровка 4. Церковь Николы в Звонарях, улица Рождественка, 15. Рождественский монастырь, улица Рождественка, 20. Церковь Успения Богородицы в печатниках. Улица Сретенко 3. Зачатьевский монастырь. Второй Зачатьевский переулок, дом 2. Церковь Владимирской иконы Божьей Матери при Московской Патриархии. Чистый переулок 5. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах. Большой Власьевский переулок 2. Церковь священного мученика Власия Староконюшиной Слободе, Большой Власийский переулок 8. Церковь Спаса Преображения на Песках, Спаса Песковский переулок 4. Церковь Вознесения Господня Большое Вознесение у Никитских Ворот. Большая Никитская улица 36. Церковь святителя Николая Чудотворца в Первый Голутвинский переулок четырнадцать. Церковь иконы Божьей Матери. Иверская. Большая полянка 20. Церковь Святителя Николая Чудотворца в Толмачах. Малым Толмачевский переулок 9. Марфа Мариинская обитель. Большая Ордынка тридцать четыре. Церковь иконы Божьей Матери. Всех скорбящих радость. Большая Ордынка двадцать. Церковь святителя Николая Чудотворца, Благовещение Пресвятой Благородицы в Пыжах, Большая Ордынка, 27. Церковь великомученика Климента, Папы Римского, Спаса Преображения, Пятницкая улица, 26. Историческая Московская мечеть, Большая Татарская улица, 28. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, Гончарная улица, 29. Церковь святителя Мартина, исповедника, в Алексеевской Новой Слободе. Александр Сложенец на 15. Церковь святителя Николая Чудотворца на студенце. Таганская улица 20. Собор Покрова Пресвятой Богородицы Свято-Покровского монастыря, Таганская улица, 58. Церковь преподобного Сергия Радонежского, в Рогожской Слободе, Николаямская улица, 59.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 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе. Улица Большая Полянка. Церковь Святого Мученика Никиты на Старой Басманной. Старая Басманная, улица 16. Церковь Вознесения Господня на Гороховом поле. Улица Радио, дом 2. Храм святителя Николая в Хамовниках. Улица Тимура Фрунзе, дом один. Архангела Михаила на девичьем поле, улица Иланского, дом 2. Храм Иверской иконы Божьей Матери на Всполье. Улица Большая Ордынка, 39. Храм Николая Чудотворца у Тверской заставы. Улица Бутырский вал, дом 8. Храм Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади. Улица Житная, 18. Калужская площадь. Спаса Андронников монастырь, Андрониевская площадь, дом 10. Богоявленский кафедральный собор в Елохове. Улица Спартаковская, 15. Храм святого великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Большая Грузинская улица, 13. Крам воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. Первый переулок Тружеников. Дом 8. Собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. улица Грузинская, Малая, 27. Храма апостолов Петра и Павла, Басманной в Слободе. Улица Новая Басманная, дом 11. Храм Резоположения на Донской, улица Донская, дом 20. Храм Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла, улица Мельникова, дом 7. Храм Святого Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской Слободе, улица Геляровского. Храм Иерусалимской иконы Божьей Матери, за Покровской заставой, улица Талалихина 24. Новоспасский монастырь. Крестьянская площадь, дом 10. Храм святителя Николая в Щипах. Первый смоленский переулок, дом 20. Храм живоначальной Троицы на Шаболовке, улица Шаболовка, дом 21. Храм апостолов Петра и Павла в Басманной Слободе. Улица Новая Басманная, дом 11. Храм Рейзоположения на Донской. Улица Донская, дом 20.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 Храм Иерусалимской иконы Божьей Матери за Покровской заставой, улица Тололихина, 24. Новоспасский монастырь, Крестьянская площадь, дом 10.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 Храм святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, улица Думенинская, дом 9. Крутицкая, Патриаршее Подворье, улица Крутицкая, дом 13. Храм святителя Николаева Дербенева, ландский переулок, дом 11. Храм Рождества Иоанна Претечи, что на Пресне, Малый Претеченский переулок, дом 2. Храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках, Нововоротниковский переулок, дом 3. Храм живоначальной Троицы у Салтыкова моста, от Самокатная, дом 3. Храм покрова в Красном Селе. Улица Нижняя Красносельская, дом 11. Храм спаса преображения на Балвановке. Второй новокузнецкий переулок, дом 10. Храм Иоанна Воина на Экиманке. Улица Большая Экиманка, 46. Храм Троицы Живоначальной в Кожевниках. Второй кожевнический переволок, дом 6. Храм преподобного Морона Пустыник в старых понях, улица Большая Киманка 32. 40 мучеников Савастийских, улица Динамовская, дом 28. Московская соборная мечеть, выползав в переулок дом 7. Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Улица Большая Серпуховская, дом 24. Храм Святителя Николая в Кузнецах. Мишняковский переулок, дом 15. Храм преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Улица 2 Тверская Емская, дом 52. Храм Троицы Живоначальных в Листах, улица Сретенка, 27. Храм святой великомученицы Екатерины у на Всполье. Улица Большая Ордынка, дом 60. Храм Георгия Неокысарийского в Дербицах. Улица Большая Полянка, 29. Патриаршее подворье Серафима Дивеевского монастыря, проспект Мира, 22. Храм иконы Божьей Матери, взыскание погибших на Зацепе, улица Зацепа, дом 41. Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла. Старосадский переулок, дом 7. Храм святителя Никола на Берсеневке в верхних садовниках, Берсеневская набережная, дом 18. Донской монастырь, Донская площадь, 1. Симонов Успенский монастырь, Восточная улица, 4. Церковь во имя Тихвинской иконы Богоматери, Восточная улица, 4.